Всем привет! Сегодня в нашем обзоре шина на ведущую ось. Здесь шина из новой премиальной линейки Westlake Premium, модель WDR1. Ведущие шины должны сдвинуть огромную массу грузовика с места, а потом ее остановить. Для этого шины оснащают протектором в виде достаточно крупных блоков, прорезанных ламелями. Это обеспечит высокие тягово-сцепные характеристики. Массивные блоки плечевой зоны соединены перемычками наполовину глубины и ширины. Это обеспечивает равномерный износ и сохранение тяговых свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Обратите внимание на эти полумостики. Очень важна их высота. Небольшая высота полумостика бессмысленна, так как есть риск вырывания шашки. Высокий полумостик со временем ухудшает тягу шины, при стирании протектора высота шашки снижается до высоты полумостика, что ведет к закрытию плечевой зоны. Ширина беговой дорожки составляет 270 мм, что, как мы уже говорили, улучшает курсовую устойчивость. Напомним, что WDR-1 это премиальная линейка шин Westlake, которая соответствует по качеству шинам ведущих мировых производителей из Европы и Азии. В чем же отличие от базового модельного ряда Westlake? Это состав резиновой смеси, основой которого является натуральный каучук, а также собственной разработки строения каркаса. Обновленный состав резиновой смеси обеспечивает отличное торможение в сложных дорожных условиях, например, на мокром асфальте или по укатанному снегу. Переходим к боковине. На боковине смотрим индекс нагрузки для ведущей оси в спарке 150L. Это значит, что максимальная нагрузка в спарке – при скорости до 120 км в час составляет Сколько? 3350 кг. На этом все. Уверен, вы сделаете правильный выбор. Удачи на дорогах и пока!